за опилками, а там походу барсук, а на него вороны нападают, Сорок. сороки. А ты лёг? Кто это? Енот. Ты что такой там? классный. А он подстреленный что ли, да? да. что-то ему, его... бедный, кто-то это. Да, да. Подстрелили. А? на него напали. Ты чё, э, друг? Беги скорее отсюда Ну вот, я поставил две дробилочки Зубар Один и фермер Название у него такое Фермер ИЗЭ-25М Ну что, разговор разговаривать, нужно тест проводить Сыплю вот по таких, по закону, два конца, вернее по одному, ну литра на три, наверное, каждую. Мы сравним, как дробить и какой помол. Мне молоть просто не нужно. Ну как сказать, сколько... Можно уже, нужно снимать обзор. Там, может, уже человек купил зернодробилку, пока ждал меня. Ну вот, фермер. Плюсы, которые вижу я визуально. Так там неплохой вообще, сам по себе, что один, что второй вариант. Здесь плюс в чем. Большой бункер для засыпки зерна. Вообще продукта, ну то, что будете молотить Ну здесь поменьше Здесь вот один на 3 литра поместился Ну еще, может, наверное, половинка И все На этом Закончится объем Ну что, пробуем? так молит фермер давайте посмотрим какой вообще помол ну вот так он выглядит на свет Опа. да я думаю ничего здесь нового я не открыл Вот фракции помола Ну хорошо я считаю хрюшком Куром я перемалываю очень редко Когда делаю мешенки. Ну это где-то раз в два месяца когда нужно мешанку запарить, тогда делаю. А так в основном делаю крупный. Крупное зерно. Угу. Сказал хорошо, крупное зерно. А, целое зерно даю курам. Вот еще бройлеры сейчас подрастают. Сейчас вот там тоже нужно будет молоть, кукурузу, пшеницу. Это основные. Ну и плюс комбикорм. Смешивать, чтобы уйти от комбикорма и прийти уже к таким кормам. Пшеница, кукуруза. Ну давайте посмотрим второго зверя. включается у меня сразу. Watch this. <laughs> Это вот такой у нас зверюга-аппарат. Вот он, зубр. А в нем в фермере стоит один нож. В зубре стоит, как мне помнится, 4 отсека. Ну как сказать, 4. О, как называется-то? Четыре Секции по пять пластин Вроде так Ну, помол у нас вот такой Более крупнее Ну и плюс еще на зубре У нас Порвалась сетка Отсюда не видно, но молит, я скажу, он вообще отлично. Ну не знаю, нет, не видно. А нет, видно. Вот она. Вон. Сейчас попробуем приблизить. А так здесь тоже стоит шестерочка. Ну, надеюсь, мой обзор кому-то будет полезен. Ставьте лайки, дизлайки. Подпис... Нет, дизлайки не нужно. Пальчик вверх, колокольчик. И обязательно пишите комментарии. Короче, подписывайтесь, кому интересно. Я думаю, интересное будет впереди. Всем добра. Всем пока-пока.